Добрый день, уважаемые коллеги! Мы собрались здесь, в Казани, чтобы, во-первых, торжественно отметить тысячелетие уникального для российской истории города. Города, который давно стал символом многонациональной и многоконфессиональной России, богатства ее культур и разнообразия жизненных укладов. Второе, что... Считаю возможным и правильным сделать сегодня это проанализировать итоги пятилетней работы Госсовета, обсудив при этом перспективы его деятельности. Казань яркий пример социокультурного единства живущих в России и народов. И юбилей этого города, безусловно, имеет общероссийское значение, дает возможность сделать многоценных выводов как для развития политической, так и для социально-экономической жизни современной России. Заседание Госсовета – первое в целой череде мероприятий, посвященных тысячелетнему юбилею Казани. И я хотел бы прежде всего искренне поздравить вас с этим праздником. Вернемся к главной теме сегодняшней встречи – к опыту работы Госсовета, его месту и роли в системе политических институтов Российской Федерации. Мы с вами помним, сколько было споров по этому вопросу, сколько было и скептических прогнозов, однако сейчас с полным на то основанием можно констатировать, что скепсис не оправдался. Государственный совет России состоялся как один из наиболее влиятельных государственно-политических институтов страны. Он стал не только местом диалога федеральной и региональной власти, но также общегосударственной площадкой для обсуждения самых злободневных вопросов внутренней и внешней политики, проблем государственного и хозяйственного строительства. Здесь шел поиск ответов на глобальные вызовы времени и, по большому счету, задавался сам вектор развития нашей страны. Сегодня Госсовет без преувеличения можно назвать своеобразным расширенным правительством, способным находить общенациональные подходы к решению самых сложных проблем. Хотел бы поблагодарить вас за активную работу и подчеркнуть, что значение Госсовета как связующего звена российской власти. Будем повышать. Предложил бы обсудить сегодня некоторые направления нашей предстоящей работы. Первое – это совершенствование федеративных отношений. Сейчас, когда у всех нас есть уверенность в силе и прочности нашего государства, появилась реальная возможность повысить роль и самостоятельность регионов. Разумеется, это не сиюминутная, а перспективная и долговременная задача, и эффективно решить ее можно лишь при условии консолидации всей российской власти при полной определенности общих целей, действий и перспектив. Очевидно, что наиболее приближенная к людям власть, региональная и местная, должна иметь простор для инициативы и собственные ресурсы, чтобы эффективно решать проблемы территорий процесс наделения регионов дополнительными полномочиями активно идет. Этот вопрос мы с вами подробно обсуждали и в Калининграде и пришли тогда к выводу, что список передаваемых регионам полномочий должен быть расширен. Рабочая группа Госсовета за этот период тщательно проанализировала все возможности и представила свои предложения. На этой неделе они были еще раз дополнительно согласованы и обсуждались с руководством правительства. Сейчас правительству Российской Федерации необходимо оперативно завершить подготовку законопроекта и представить его в Государственную Думу. Хотел бы особо отметить, что правительству предстоит усилить региональную составляющую своей деятельности, полагаю, что и федеральные программы могут быть более успешно реализованы, если в них будет, будут учтены региональные интересы. Второе направление нашей работы – это выработка прорывных по-настоящему стратегических идей, которые открыли бы новые перспективы для страны и сплотили бы общество. Разумеется, это потребует качественно иных подходов к обеспечению работы Госсовета. И прежде всего, развитие информационно-аналитической составляющей. Надо наладить активное сотрудничество с авторитетными исследовательскими центрами, с институтами гражданского общества, в частности, создаваемой сейчас общественной палатой. Если есть по этому поводу какие-то идеи, предложения, то попросил бы высказаться сегодня. Третье, на что обращаю особое внимание, это действенность работы совета. За пять лет было принято немало важных решений. Многие из них легли в основу федеральных законов, указов президента, постановлений правительства. В том числе президентом России было дано более 200 поручений различным органам власти. Конечно... Нужно быть откровенным, далеко не все совместно выработанные и проработанные решения воплощаются в жизнь. И такое положение дел, конечно же, нас с вами не может устраивать. Думаю, было бы полезно заслужить информацию по этому вопросу на одном из ближайших заседаний президиума Госсовета. Кроме того, следует создать систему постоянного мониторинга и контроля за выполнением принимаемых Госсоветом решений. Я остановился сегодня на ключевых направлениях нашей работы. Что касается конкретной тематики будущего заседания, то она будет определяться общенациональными стратегическими целями и задачами. Мы, безусловно, будем обсуждать насущные проблемы и вопросы экономической и социальной сферы, проблемы внешней политики, безопасности и обеспечения прав и свобод граждан. Главное, что Совет ответственно, заинтересованно и результативно подходит к решению любого вопроса. И сегодня невозможно представить систему политических институтов страны без работы этого солидного и авторитетного органа. Думаю, у вас есть немало предложений по повышению эффективности нашей работы. И сегодня, конечно, есть возможность подробно об этом поговорить.